В этом видео я расскажу вам о семи правилах быстрого и эффективного лечения острой респираторной вирусной инфекции по простому ОРВИ. Эти способы одинаково подходят для взрослых и детей. И правила построены на принципах работы иммунитета, и если мы будем помогать нашему иммунитету, а не вредить, то выздоровление не заставит себя ждать. Итак. Правило первое – это создание оптимальных условий, которые нас окружают для того, чтобы нормально работала наша иммунная система. И прежде всего нас защищает местный иммунитет. На границе наших сред, на наших слизистых оболочках, на которые в первую очередь попадают вирусные частицы. И я не устану никогда напоминать о том, что чем более влажные наши слизистые оболочки – наших дыхательных путей тем лучше работает наш местный иммунитет, потому что наши иммунные клетки и антитела, они в том числе плавают в этой слизи, которая покрывает наши слизистые оболочки. И чем больше в этой слизи антител и иммунных клеток, тем лучше работает местный иммунитет. Но если слизь становится вязкой, то в нее плохо попадают иммунные клетки и антитела, и они там практически не двигаются, поэтому Создайте условия в ваших домах для того, чтобы не сохли слизистые оболочки. Температура не должна превышать при болезни 21 градус Цельсия. Влажность никак не меньше 50%. Температуру можно снизить путем перекрытия радиаторов отопления, а влажность повышайте с помощью увлажнителя. Нет увлажнителя, значит смочите полотенца, развесьте их на батарее, и тем самым вы будете увеличивать влажность в вашей комнате. Но соблюдайте обязательно этих два условия, температуру и влажность, для того, чтобы быстрее поправиться. Правило второе. Пьем как можно больше жидкости. Лучше пить обычную питьевую воду. Этот принцип основан на том, что чем больше мы пьем, тем больше влаги находится в нашем организме, и тем больше влаги попадает на наши слизистые оболочки, и слизь, которые плавают антитела и иммунные клетки, которая покрывает наши слизистые оболочки дыхательных путей, она становится влажной и создает оптимальные условия для того, чтобы в ней плавали эти антитела и иммунные клетки и защищали нас от тех вирусов, которые попадают в наш организм. Также, если мы будем пить много жидкости, то быстрее будет фильтроваться наша кровь, и быстрее из нее будут вымываться токсины, эти токсины будут выводиться с мочой. Ведь мы знаем, что чем больше мы пьем, тем больше мы писаем. Поэтому пьем воду и избавляемся от интоксикации. Идем дальше. Для того, чтобы усилить первое и второе правило, мы можем дополнительно поувлажнять наши слизистые оболочки. Или с помощью спреев с морской водой, которыми можем орошать нос и нос. Рошать даже и горлышко существуют, спреи с морской водой, в том числе для горла. Также увлажнение можно осуществить с помощью ингалятора. Лучше всего для этого подходят компрессорные ультразвуковые ингаляторы, в которые можно залить или соленую минеральную воду, например, из синтуки, или обычный физраствор. И если вы будете дополнительно увлажнять ваши слизистые оболочки, то вы уже знаете, что ваш местный иммунитет будет работать гораздо быстрее и эффективнее. Правило четвертое. Температуру ниже чем 38,5 сбивать нельзя. Почему? Потому что мы сегодня с вами говорим об острой респираторной вирусной инфекции. И иммунитет противовирусный кардинально отличается от иммунитета, который борется с микробами. И очень важную роль в борьбе с вирусами играют интерфероны. Это вещества, которые тормозят внутриклеточное развитие вируса и улучшают проникновение иммунных клеток в очаги воспаления. Поэтому, чтобы наши собственные интерфероны активно образовывались, организм повышает температуру. Поэтому, если у вас симптомы острой респираторной вирусной инфекции, пожалуйста, потерпите немного. И температуру ниже 38 с половиной градусов не сбивайте. Правило пятое – это использование противовирусных препаратов. По данному вопросу идут очень жаркие дискуссии, потому что половину специалистов считают, что эти препараты не работают, и это пустая трата денег. Половину специалистов считает, что это нужно обязательно делать и обязательно нужно назначать противовирусные препараты. Я в своей практике Использую противовирусные препараты, но не во всех случаях. Как правило, я назначаю эти средства, если у пациента наблюдается высокая температура тела, если у него есть признаки, например, гриппа, при котором есть противовирусный препарат, действие которого действительно доказано, это Томифлю. Вот в этом случае, наверное, будет от них доказанная и эффективная польза. Также я назначаю противовирусные препараты детям, у которых есть аллергический ренит, потому что у них на вирусные частицы иммунитет работает неправильно и происходят определенные аллергические реакции, которые приводят к усилению отека и возникают условия, при которых вирус длительное время может находиться в слизистых оболочках ребенка. Поэтому детям при симптоматике ОРВИ с первого дня, у которых есть аллергический ренит, я назначаю противовирусные препараты но я их не назначаю на длительное время 2-3 дня и достаточно потому что основная масса этих препаратов это или интерфероны или индукторы интерферонов а мы знаем что через 2-3 дня после вирусной инфекции начинает образовываться наши собственные интерфероны поэтому если я и назначаю эти препараты то на 2 максимум 3 дня правило шестое это использование витаминов которых боятся вирусы. И в последнее время, особенно в борьбе с коронавирусом, себя очень зарекомендовали два витамина. Это витамин D и витамин C. Витамин D я взрослым рекомендую употреблять в дозах 3,5-4 тысячи единиц действия. Детям мы подбираем дозу в зависимости от возраста. Витамин C взрослым я назначаю по полторы тысячи единиц действия. Детям мы также дозу подбираем индивидуально. Я рекомендую употреблять эти витамины на протяжении всей болезни. Пока присутствуют симптомы, но витамин D можно продолжать и длительное время, особенно в профилактических дозировках, для того, чтобы поддержать свой организм и для того, чтобы поддержать свой иммунитет. Правило седьмое – Это обязательное лечение дополнительных симптомов, острой респираторной вирусной инфекции. Например, насморка, болей в горле, болей в ухе. Многие пациенты, например, во время ОРВИ, насморк совсем не лечат. И действительно, в некоторых случаях это правильно. Потому что, если у пациента все нормально с работой местного иммунитета, если у него нет каких-то хронических проблем с носом и с горлом, то насморк у него действительно пройдет сам. Но если у вас часто беспокоит нос, часто болит горло, часто возникают атиты, то ухо, горло и нос при возникновении определенной симптоматики обязательно нужно лечить для того, чтобы не получить осложнения. Не нужно ждать, пока у вас уже начнутся гнойные сопли. Снимайте отек носа, снимайте воспалительный процесс, вымывайте оттуда лишние вирусы, лишние микробы, для того, чтобы снизить антигенную нагрузку. Если болит горло, начинайте горло полоскать безопасными антисептиками и использование местных препаратов, например, на основе лизоцима. Если начинает болеть ухо, вот в этой ситуации, наверное, уже правильно обратиться к врачу, для того, чтобы подобрать оптимальное лечение, потому что... Ухо это тот орган, который нужно лечить качественно и эффективно. В любом случае, я всегда своим пациентам при возникновении симптомов, связанных с носом и с горлом, рекомендую их лечить, может быть и без какой-то химической перегрузки, но какие-то минимальные препараты я обязательно назначаю. Лечите ОРВИ правильно, и тогда у вас все будет хорошо, вы будете быстро поправляться. Увидимся, пока!